Но начиная с некоторого порогового значения, физические свойств данного материала меняется кардинальным образом. Почему же выбор ученых остановился именно на сплаве никеля и необия? Дело в том, что не все моркные металлические стекла хорошо удерживают оморктное состояние. В основном они трехкомпонентные, то есть из трех и более компонентов. Там может быть никель, необик, медь, может быть, алюминий, другие.